Всем привет! Меня зовут Юля, и это канал Puzzle English. Сегодня мы начинаем нашу рубрику Селеп Ньюс, где мы обсуждаем новости из мира зарубежного шоу-бизнеса, а заодно подтягиваем английский. Погнали! Новый трейлер «Черной вдовы» покорил фанатов Marvel. In the first 24 hours, the new trailer Black Widow gained a record number of views among Marvel projects поклонники кинематографической вселенной Marvel с нетерпением ждут выхода Черной вдовы Рекордные показатели по последнему трейлеру показывают, насколько сильно фанаты ждут выхода фильма За первые сутки видеоролик со Скарлетт Йоханссон набрал свыше 70 миллионов просмотров the with each new work Согласно информации, приведенной изданием The Hollywood Reporter, третий трейлер картины о жизни и приключениях супергероя и шпионки Наташи Романов смог опередить по зрительской заинтересованности премьерные тизеры Ванды Вижна 53 миллиона, Человека муравья и осы 52 миллиона, Черные пантеры 48 миллионов, Локи. 36 миллионов и Сокола и Зимнего солдата примерно 20 миллионов. Релиз Черной вдовы состоится 9 июля. Дорогостоящий комикс боевик Кейт short станет первым проектом Marvel Studios, выпущенным в кинопрокат в период пандемии коронавируса. В этот же день за дополнительную плату фильм будет доступен и подписчикам стрим-сервиса Disney. Далее. Альбом Майли Сайрус набрал рекордную статистику в Spotify: пластиковое сердце или пластик Heart Пластинка известной певицы Майли Сайрус. Альбом вышел в ноябре 2020 года и уже побил очередной музыкальный рекорд. На сервисе Spotify альбом прослушали более 1 миллиарда раз. Новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Cyrus опубликовала специальную картинку с рекордом, а также показала фотографии серии до и после. На одном из снимков можно увидеть певицу еще и в самом начале карьеры, во времена Ханы Монтаны, а на втором – во время одного из недавних концертов. В подписи же рассказыва a recording. I'm proud to be in the company of Taylor Swift and Lady Gaga. I love and appreciate everyone who has been listening to plastic hearts and supporting my life's purposes from the very beginning. Music is an essential part of my existence. I can't thank you enough for making my dreams a reality the performer writes. Poздравля такой успех определенно повод гордиться собой. Чтобы процесс изучения грамматики перестал быть таким скучным, попробуйте заниматься с Puzzle English. В тренажере грамматики мы собрали тысячи упражнений на все группы мышц. Ну, то есть правила английского языка. Выполняйте задания на разной части речи, составляйте предложения и учите грамматику легко и непринужденно. Первые две недели занятий совершенно бесплатно. Генри Кавилл. Продолжает покорять сердца не только фанатов, но и съемочной группы Ведьмака Согласно источнику, в честь недавнего завершения съемок второго сезона Ведьмака Артист подарил всем участникам команды проекта сувениры с символикой сериала А также автографы с личной подписью Люди оценили такой щедрый жест, а фотографии подарков быстро попали в сеть The filming of season two of The Witcher began in February last year But due to the coronavirus pandemic, the production halted and later resumed. Теперь сериал Netflix отправился в длительный постпродакшн, А саму премьеру следующей главы темного фэнтези По мотивам саги Анжея Сапковского Создатели планируют выпустить к концу этого года Поделитесь в комментариях, ждете ли вы новый сезон Ведьмака Ким Кардашин официально признали миллиардером Just recently, Kim has been in Included in Forbes World's Billionaires List. Бьюти-поклонницы и просто фанаты Ким наверняка уже догадались, что основная прибыль идет с ее личного бренда косметики KKW Beauty и линии одежды SKIMS К этому списку стоит добавить крупную стоимость рекламы у Ким, а также заработок с реалити-шоу семейства Кардашьян As Kim commented, not bad for a girl with no talent Свой косметический бренд она запустила в 2017 году К этому решению ее подтолкнул успех ее сестры Кайли Дженнер с ее брендом Kylie Cosmetics Одежду Skins она выпустила в 2019 году Запуск оказался очень к месту Во время карантина ее уютный костюм пользовались спросом остается пожелать только успехов ким в ее дальнейшем бизнесе на этом краткий обзор новостей подошел к концу и это была рубрика селеп news после просмотра этого видео я рекомендую вам пройти тест на знание английского языка на нашем сайте ты займет всего 20 минут а результат придет вам на почту меня зовут юля и это канал Puzzle English. пока пока